Эта видеоинструкция поможет вам начать новый урок в системе Аудиториум и научиться общаться с учениками с помощью программных средств. Итак, приступим. Для этого нам понадобится модуль «Преподаватель», который установлен на компьютере преподавателя. Для запуска процесса обучения вам нужно выбрать в главном меню первый пункт «Начать новый урок». Каждый новый урок начинается в определенном классе. Выбираем класс. Далее вы увидите предварительно созданные демо-карточки или актуальные рабочие карточки реальных учеников, созданные вашими коллегами. После выбора класса запускается регистрация учеников. Лингофонная система Аудиториум переходит в режим ожидания, о чем свидетельствует индикатор ожидания. В это время ученики занимают свои места. На своих модулях лингофонной системы, которые называются «Рабочее место ученика», они из списка класса выбирают свой профиль. Таким образом происходит регистрация в системе. Каждый зарегистрированный ученик отображается слева в панели «Основная группа». Как только участник урока зарегистрировался, он может в приватном порядке сообщить преподавателю о своем настроении и о степени готовности к работе. Для этого в верхнем меню предусмотрены несколько удобных кнопок со смайликами. Зарегистрироваться, то есть присоединиться к уроку в лингофонной системе Аудиториум, можно и после окончания основного процесса регистрации. Для общения с преподавателем в системе предусмотрен обмен сообщениями. Он носит характер вспомогательного инструмента для ситуации, когда преподаватель не хочет прерывать речь учеников или желает пообщаться в приватном порядке. Сообщение можно написать как отдельному ученику так и всему классу. Следующая видеоинструкция будет посвящена разбивке класса на группы и выдаче заданий.